Стоим в поле с братом Колей На семи ветра. Друг на друга автоматы, пальцы на куках. То тебе шепнул наука, На, на грудь прибрел загад. В одних пиленках, да запля. Ты забыл, братан, что здесь подчерникован. А, Мама, то нас. Наша земля здесь не лежит. Смог ты все забыть, Теперь меня ты на гилляку как воды попить. Как же вышло, так скажи, протука, повело тебя.